Всем привет, с вами Макс Риск. Сегодня я скажу как же скачать игру под названием теннисный на особняк. Даже тут же пишется зубом. Даже там приди О, кстати, сейчас снова обнову зубы. Вот блин, что, что, что не так с этой зубы игрой. Так, не тут конечно тут ошибочка насчет зубы нужно как-то. Как эту справить ошибку, по-моему, можно удалить ее сначала а потом заново установить. О, значит, я открываю, пока что ее не добавили. Скажите, а почему? Вау, ее штука я Блин, не пугайте так, я чувствую, что это брал, блин, уж но В общем, там... Хм. Нажми на галочку эту штуку, чтобы э, автоматически загрузить себе, сразу сразу смотрите на телефончики, что у вас игра сохранилась. Она пока что не вышла, возможно, в будущем уже вышла, когда вы смотрите данный ролик. А пока... Ой, подожди. Ладно, сейчас покажу, как это сделать. Заходим начинать планшет. Почему бы не называть такой кухня? Э, у меня новый современный планшет. но а ролика подпишись на канал Риск, Он тачки снимает. Макуэн. Маквиен и 3 Ну, бывает он еще продолжение делает. Сообщество он сообщает там. Не полста делает там. Три дня назад ролик уж. В общем-то, вот мой канал, прикольная аватарочка, Добро пожаловать. В общем-то, тут у нас Roblox, тут я снимаю, и мой друг снимает. название канал Общий Roblox. Почему именно так? Потому что это Общий, Общий, Общий Roblox. Также закреплен комментарий, например, здесь. Зайдем сейчас. Лайк же ставим, также так же. Вот закреплен комментарий, нажимаете. Discord, TikTok, лайк, like, Facebook, TikTok, лайк, like, канал, ладно, квадрики ВК, там по разных э, категориях, вау, что такое, такой планшет, Йоу. так сейчас нажимать эту штуку, надо нужно, о, на нажмем, удалить, удаляем, потом зубы заново скачаем, покажу клан, пропиарю клан, дать то, он что мы прокачиваем клан тем самым вот нажимаем здесь сразу находим компанию нажимаем на компанию переходим вот там там там что что стоять я пошутил это не может быть такого ой ну подожди что случилось а тут куда это а тут скачивать слушай бро не скачать а блин постараюсь сейчас как-то скачать как я постараюсь э, что делать друзья что делать, если меня покасался реально офиге вообще не кайф верните не обратно в зубы верни а не достал а блин а что мне делать пиши комментарий, кисли и ты знаешь добром вариант сейчас на нажимаем может сработается тоже не хватит друзья что делать может сюда зайти может перезайти вообще так нечестно честно чем так делать зуба зачем портить всем праздник я понял так что не делать вот что я сказал что скоро она выйдет каникула когда будет каникул то сам будет больше времени и они скоро выйдут. Вау, прикольный тач, слушай. А ну-ка, скачай. А чё так можно скачать? <смех> стой, стой, стой, стой. стой, стой, стой. Да, блин, а, хитрец блин. А что не делать? 32 зуба Хари, зуб зубы. Прикольно Я не знаю, что это ух ты, гигабайты, капец Так что играть играть игры, которые скачаны? То есть, стой, стой, стой, стой, Зачем туда игру Ты же мог быть зайти в эту игру пожалуйста дай дай блин то да поешь махни почему не написали не комментарий напишите комментарий пошел бы игру было бы все нормально <клёх> ну кто меня подписчики ну это в принципе не подсказали я ну что ж делать а теперь разборки с ютубчиком с, -с, с этой игрой так, сейчас будем что разбираться. Так. А, я понял. Ой. это не вам поддавать. Блин, они а, не, не, не, не, подожди. Я передумал. А дай другой аккаунт, бро. Я хочу другой. Давай ну перезайдем. Да, да, вы понимаете, что хочу иметь аккаунт? Можно так уже и получится. А то на другом аккаунте, значит... Не аккаунт иначе аккаунте, значит, дром аккаунте Бывает такое наверное. На да, давай в ходим. Сейчас пароль придет и все. Посмотрим, сработается. Да, вам подсказочка. Как сделать так, чтобы игра загружалась? В принципе, контент есть. Можно только опубликовать контент. А название можно так найти. В принципе, Это же наверное kml так, вот такой вот сейчас вам проверка проверка и че? также мне личку пишут. блин вот это вот сейчас блокировать как это сделать нажимаете такую такую штуку нажимаете с yes. блокируем все блин у свой телефон, это ноутбук. Так что чем меньше тоннавления, тем лучше, в принципе. Пробуем. Во, воля. Скажите, пассив максу вычисли 21. Что блин? Это Новый год, какой лишь 21? Нет, хочу 2020. Верните обратно. М -м -м. Так, один. 2, 3, 5, я понял. Интересный режим. Только престало. Ну, что-то интересное. либо убивает, Ну, окей, прокачаемся. Вот и сдуба точка Обново. но кстати так много будет что новое тут таинственное как бы слон будет уже ново обнову что слон точно чем понедельник скорее всего дам где ты, -а -а. о напали почитаю что он добавил да вот так же можете читать что и добавить возможно а в ты не бального персонажа ну конечно как же почитаем сейчас да блин какие танки Вот оно. Прошлое время изменения карты снова, но это раз, чтобы отреализировать китайский Новый год. Отпраздновать. Ну да. Мы добавили несколько специальных предложений магазина, но хранилик для карт исправление каких ошибок. Акция на день Святого Валентина, новые скины и все такое, ясно. Хм. Посмотрим сейчас, да? Окей, в принципе, что-то новое добавили какой он китайский. А, ой, что такое? Мне вывела. Ой, друзья, я вроде вам и скачать. Теперь смотрим геймплей за мной, да? Да, ну, всё, давай. Ну, была бы бабка, была бы круче ловить себе. Так, так, так, так, Ну давай, -мо. Сейчас одну карточку покажу на стиве и блин я не спалю их Кстати, ну на принципе можно, но не Стив и Луи. Они как-то одинаковые, кстати. Они ловки они быстрые, они тактичные. Вот честно, не такие одинаковые. Если был бы Луи и Драгоноет или как-то крокодил, я не знаю, я меньше на до изучить. Да, Вину Поэтому логично, что я ловкий. У угу, меня Стив и Луи, они ловкие. Да, напиши он, он, он даже Луи наверху а 10, это летает где-то в облаках то шикарно слушать это просто крутые персонажи не выбили листья ну бывает везет бывает не везет 50 50 да? золото показывается на карте владеет единственным лигда оружием в игре конечно это неправда сорезан это неправда, потому что это можно выбить у обычной пехоты. М да, такой было. Шутка. Не понял. Не понял. <ши> ну что ж поделать? Никс, давай. Блин. Я забыл карантин. Не, ну классно. Да. <си> за Заново. <си> Заново давай. Капец, блин. Забыл, что придумала? Баланс. Крутой агрессивный. Я выбрал агрессивного раньше. Не, нет, я выбрал вообще его крутого такую. Почему? Потому что то и выбрал. Я понял, что нужно играть его. Оказывается лисичку на баланс. А, начинаю начинает за мной играть. Ну капец А, да, Никс вообще легко пробежаться все Класс. Продолжаем. Ну, конечно изи сейчас убью всех а че их так но остала не понял Эй, подожди я не, не привык а -а -а ой чьи такое какой-то как связыв... со мной давай а часто с да раньше тебя взорвал этот бравлик так скажем тут говорил что реально с тобой сражаться так смешно говорил что а чего повторение скажем делать Помните, что под назвать а давайте за несколько наш план да я потом задаю через google пока шикарно пропиарим обязательно а то мало подписчиков а вы знаете свое мое дело так это максимум ладно, хоть кусочек пропиарим Микс такой радостный ура, ура, хоп, черный, реально слушайте, все эти кучу черные, пошли в бой, знаете, мне хочется остаться в новом в новой игре, кланта за зачем тупить так и так, ну, да в принципе, так наверное так просто поиграть, да? станьте последними, ищите оружием. Микс легко так побеждать как я понимаю. Я с работой сражаюсь лиски я не понял. А, вам. Я крутой, чувак. Отстань. Мне нравится Никс, реально. Вот если тут был бы мой клан, то я бы задепался на Clash of Lions. Там просто мало участников. Не популярных а поэтому, соответственно, нужно набирать, набирать игроков. А это калон, это разграда. тебя напишите напиши кинтореха кто хочет только напиши мне как-то ну вообще то нужно только личком ваше личком да и ну, к маю, нужно тогда ваш email и пароль да чтобы уже объединить пошел вон да тихо тихо тихо тихо бах а вату сиди всем в принципе чтобы было там меньше все такое тихо, тихо, тихо. А опять нужен берегись огня точно а! Отлично. ну что осталось еще немножко а где последний не понял а так они тоже считаются не понял вот как то есть не умирай все а за никса изи играть аккаунт nix пиши в комментариях ваш mail подожди, я не, не пишу, чтобы там за этого <сёк> Аж можно изменить парольик, кстати. Но если будет много заходить через этот ТМЛ, то он будет вообще, ой, не надо мне такое. Мне пару секунд осталось. Сэкономлю, так скажем, да, на пару секунд. О, Никс, он прикольный Никс. Что тут дрались? Хочу все Никса на драм аккаунт на основном, но не убивается. не упадает Кстати, у нас новый персонаж по лигам 11 лига. Я в шоке, честно. 11 лиго Да прям легенда. Давай будет бой, да? Что будет? О, давай. Э -э -э -э. станет последним героем, все оружие. Да, ясно, ясно. Я мастер вообще. Крадите врагов, укройтесь от врагов и что-то типа давай еще сделай, дочитал. Аж блин, некс майки. Укройтесь от врагов в кустах, то ясно мне. А меня там не учил, кстати, очень, -очень странно. профи ну сможете не просто попа, принцип показать к то ну, как то 0 ну, ноль ролика вообще на кто битву ко мне так ты решил ко мне но ну, получишь сейчас тренировка типа того почему бы нет Просто я каун разыграю, в принципе, зачем мне нужен? Буду убиться, а буду киллером. Атакуйте в воде нельзя атаковать, в принципе. Спасибо. опасным подтверждения пошли. Так, моя целятова, да. Шучки, да. Так. Ну справится, я так уверен в этом. Ах, давай разыграемся. Это робот, Лили. Я сейчас второе опакачка. Так, микрофон на исходе, оружие. Слышь, блин? а тот на сильный чувак Нет, чувак сильный шля но все победа а, тяжело кстати в общем пишите комментарии кому разыграть дать потом теперь напишет конечно мы с ними разыграемся личку напишите мне сразу вам да? привет я хочу аккаунт пиши вот так вот или привет я первых кто хочу аккаунт привет да аккаунт даю вам кстати 24 часа к новому ролику потому что в данном ролике выхожу на раз аккаунта и захожу на дрон мой основной аккаунт и все и потом не вернется данный аккаунт так что вот скорости артист тем сам я прям сейчас сегодня загружаю Завтра на сороке, потом через срок вы должны писать. Ну кто-то не боится. А потом ролик скажу, успели бы это сделать или нет. чтобы я знал, мои подписчики активные в комментариях подъемли. Ну да, у да, наступит проблемка с активностью, ну ладно. Новости, привет, раздачу, раздачи. Капец. Уже. Так, заберем, значит, эту штуку, меня акции. Всем удачи, всем пока, да. Подожди, пока. О, вот, то что, ой, блин, тут нужен новый персонаж нужен по любому Так, новый <сёк> <сёк> Давай, Луи, и что ли там, блин, фигня, да? Ну, ну как, фиг, там... ой, ой, все, все, все, выписал подарка, блин. Кстати, можно еще строк О, красавчик, давай, давай бам, А еще? Ну, что-то у нас тут кру крутой есть. Что-то обвесело как-то стало. Дети, конечно, не блин. А я по-другому, да? Ага. Интересно. Так, да, отказаться ничего влечение денег. Так, что это такое? А, не важно. Всем, просмотр, с вами Макс Риск. Разыгрывай аккаунт. Ты можешь заменить никнейм. Дается шансы. Э, сам Макс Риск тут играл. Тут его данные остаются. Все такое. Всем удачи, пока. Пишите сообщение сообщения первого. Пиши. можно мне аккаунт и все я тебе скажу что делать МЛ пароль вроде бы сюда заходишь сейчас только да, да и потом разберусь всем удачи пока